Меня зовут Мамкова Наталья, я студентка третьего курса Международной академии туризма в Анталии, это международный кампус Женевского института бизнеса. Уже второй год я учусь по программе учеба плюс работа, то есть академия предоставляет мне работу, а также проживание и питание, что помогает мне частично оплачивать мое обучение. Само обучение проходит в формате онлайн, то есть все учебные материалы присылаются мне на почту и сессия также проходит в дистанционном формате. Для меня это очень удобно, поскольку я помогаю своим родителям оплачивать обучение и набираюсь необходимого опыта для дальнейшей работы в сфере туризма.